Всем привет. Всем привет! Сегодня мы хотим показать вам наши покупочки. наши да. да, наши покупочки мы хотим показать. Мы, мы купили вчера барашку. Вот такую маленькую. А мать. Да, это барашка. И... В общем, игрушка попала. Да. да, игрушка. Вот. вот она какая. Давай я покажу. Она мягкая, мягкая такая. Натуралочка. У нас есть такой рынок вязаных вещей. Там, В общем, люди здесь, которые занимаются этим вяжут, это все делают. Вот мы это такую пустовица. вот меховую, мягенькую, красивенькую барашечку купили. Еще мы купили там что? Вот такие красивые тапки. Натуральные из баранины. Вот такие, да, мы купили домой ходить. Вот такие вот тапочки. И башмак канила. То есть кожа и внутри. Натуральная барашечка. Вот такие вот тепленькие и удобненькие. этих очень покупайте. Все далеко. Многие, еще мы заезжали в Фикс Прайс. Мы пошопились немножко и купили вот такой вот наборчик. Для всяких. Да, там елочки всякие, снежиночки. Очень интересно для творчества, очень а интересный наборчик. А салфеточки. Да, салфеточки, много новогодних салфеточек. Нам в Фикс Прайсе вот мы не снимали? Мы Дома вот будем. Два. Да, мы еще купили вот такой вот. Одного. Ленту. Угу. Декоративная лента. Их три штучки в наборе. Одна выпала у нас пакетики. Три штучки мы взяли. Семьи, фиолетовую. Нет, это отдельно. Сейчас мы ее тоже покажем. И серебристая. Это для украшения. Также можно сделать. Вот Соединенная такая. Мы тоже взяли для творчества. Но можно ею украсить. И подарочки. Вот, да, еще я взяла вот такую а вот, вот ленту тоже для украшения. Его. Вот такую вот. Так что это у нас? Это тоже лента декоративная. 6 на 2 и 7 метров. Вот. вот такая лента тоже я взяла этого цвета. золотыми снежиночками такими красивыми. Тоже будем украшать наши подарочки. Да. да, взяли пистолет клеевой, Нам тоже для поделочек очень а понадобится. Yeah. Да, а Камили я взяла вот такую вот книжку пазл. Шесть листов. здесь разные корабли. А другие. Да, с этой это Это Да, хм, Потом Богдаша себе выбрал вот это. Юный археолог. Вот такой вот набор игровой. Мы в следующих видео будем и книжку. И этот наборчик будем открывать. Посмотрим, что же там внутри. Почувствуй себя настоящим археологом, найди сокровища древнего Египта. Ну, посмотрим, что там будет. Вот написано три плюс. Ну, там. Ну здесь пирамида, конечно, нарисована. А у нас здесь просто такой вот брус. Да, такой брус. Ну посмотрим, что получится. И что да, вот это я долго тоже искала. У нас нигде не могла найти. Вот такие вот вырубки для печенья. Ну кто-то может для творчества тоже использует. А мне нужно это для печенья, тоже тюрьмочки. Давно нигде не могла найти. Вот нашла. Нас поздно привезли вот эти вот. все товары. Я уже сколько смотрела обзоров в интернете. Все показывали эти товары, а нас только привезли. Да. Да. Вот такая вот елочка, тоже силиконовая форма, уже с игрушечками. Можно также, также использовать ну, для творчества. Вот это из гипса нет, можно нет, делать игрушечки. Да, можно сделать такой бисквитик. Будет красиво. Детям, пол, мы, пол, да, И вот это мы еще купили. Тоже формочка с силиконовой елочки. Там была еще формочка крыши. Мама, ну, я не вот Ой, Камила в меня стреляет. А я вот выбрала такие зеленые елочки. Мама, Тоже ты. можно делать и жилое лето. Можно делать и печенька, Ну, в общем, то, что придумает. Очень очень интересно. Но запаха нет. Никто нету. нету а вот, формы. Вот Пистолет. Пистолет мы потом да накрываем. Ну вот, это все наши а покупочки. Твой? Да, Если вам понравились наши покупочки, ставьте Ставь лайк. лайки. Если лайки, дайте. Да На канале Богдана ставьте лайки. Всем пока, всем пока, пока, ставьте лайки, подписывайтесь да, и мы... жмите колокольчик, всем да. пока. пока. Чем